Сорт томата гавайский ананас. Вот такие вот красивые, крупные, плоскоокруглые, биштексного типа томаты. Оранжевый цвет имеет. И с красными штрихами у верхушки плода. Очень экзотически красиво смотрится этот сорт. Высота растения этого сорта достигает до полутора метров. Сорт требует посынкования и также подвязки к опоре. Этот сорт урожайный. И также мне сорт это нравится за то, что не подвержен практически заболеваниям. Целенькие, вот такие плотные, красивые плоды. Вес такого плода сейчас узнаем. 408 грамм. Этот томат, но бывают плоды и побольше. Сейчас посмотрим, какой он на разрезе. Вот такая красивая мякоть, оранжевая, розовая, с красным, очень плотный такой, сахаристый, мясистый, мало семян и многокамерный этот сорт этот сорт подходит для выращивания как в теплицах так и в открытом грунте это салатного назначения томат если сделать с него салат, он будет вкуснейший а если сделать из этого томата томатный сок, то он будет густым и насыщенным и тоже очень вкусным советую всем, выращивайте такую экзотику, напоминающую ананас и по вкусу и по цвету. Я надеюсь, он вам понравится.